Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Ну, расскажите вкратце, точнее, даже лучше поподробнее, в каком состоянии вы, собственно, обратились и с какими проблемами? Ну, хочу сказать, что у меня были года 3-4 панические атаки. И, в общем-то, я обращалась уже к такому огромному количеству специалистов именно по паническим атакам занималась там с, с психотерапевтом, психоанализом, но неизменно, неизменно, опять же сталкивалась с этими же паническими атаками. И вот здесь удивительно, ну, что я, в принципе, вот за одну неделю смогла убрать вот эти вот состояния свои, да? И, конечно, это было удивительно, то есть вот для меня, что угу. так быстро. Хорошо, но все-таки какие еще были проблемы, с которыми вы обратились? Прям можете а перечислить. Потом, потом у меня был кардионевроз, то есть у меня uh -huh. болезнь сердце очень сильно и... Я проверяла его уже, то есть вот каждый год основательно все анализы, все, ничего не находили, но она болела так, что вытерпеть было невозможно. Вот это тоже у меня прошло. И абсолютно был нарушен сон. То есть я быстро засыпала, да, это было, но я могла проснуться в 12 и больше не спать. Вставала разбитая или в час, или в два, но засыпать мне вообще не удавалось. Вот а сон абсолютно нормализовался, что да, это, конечно, тоже для меня. Ну, то есть давайте подытожим панические атаки, проблемы со сном. Тревожность повышенная и симптомы еще в теле у вас возникают. Да, и кардионевроз. Вот это очень большой симптом. Я была в полном отчаянии. Он длился у меня 4 года. Болело сердце. и. Но у вас были еще и другие симптомы, да, помимо боли в сердце? Ну, боли в желудке там. Я уже про них не говорю потом. Uh -huh. был, были постоянные тревоги в районе солнечного сплетения. Uh -huh тревоги какие-то такие вот uh -huh. и понимала причины этих тревог вот было полное отсутствие сил то есть uh -huh. я после работы лежала смотрела в одну точку не в силах пошевелиться сейчас очень много энергии хорошо давайте тогда перейдем к тому какие результаты вы получили как изменилось ваше состояние расскажите ну я собственно говоря вернулась к себе в то время как будто меня перенесли когда я чувствовала себя абсолютно здоровой вот то есть ну и сейчас качество жизни конечно очень классное то есть не устаю после работы высыпаюсь mm -hmm. это и кстати стала бегать по утрам вот очень нравится заниматься спортом постройнела тоже плюс такой. Хорошо. Симптомов уже не возникает в теле? Нет, симптомов в теле нет. Спите хорошо? Да. Панические да. атаки прошли? Да, абсолютно. А что с тревожностью? Насколько она, на ваш взгляд, снизилась? Вот Я часто замеряю клиентов ну, на их оценку. Если 100% была, с которой вы зашли на курс, то на сколько процентов она снизилась? Вы знаете, ну, я вообще ее перестала ощущать. Я могу сказать на сто процентов, но у меня еще есть опасения, что а вдруг она вернется, потому mm -hmm. что, а, а так же не бывает, mm -hmm. не знаю, но пока не возвращается, потому что я знаю, как, как ее убирать. А Что-то близкие заметили у вас, какие-то перемены со своей со стороны, с со внешней, да, что вот вы, может, не заметили, а они вам сказали? Нет, ну, конечно, безусловно, безусловно. И дети, и муж говорит, что я очень сильно изменилась, стала спокойная. Mm -hmm. и, кстати, просто вижу, что дети, они взрослые, очень хотят со мной общаться. То есть, если раньше они избегали общения, ну, потому что я бесконечно кричала и что-то была в таком ну, состоянии каком-то нервном. А кто хочет общаться с нервными людьми? Конечно, никто. А сейчас, наоборот, мы испытываем удовольствие от общения. Здорово. Хорошо. Большое спасибо за ваш отзыв. Тогда запись я выключаю.